Аудиостудия Channel F представляет вам аудиокнигу по физике 9 класса. Глава первая. Механическое движение. Параграф первый. Основные понятия кинематики. Первый раздел Механики. Кинематика. Изучает, как движется тело. Кинематос в переводе с греческого означает «движение». Предлагает способы описания движения, но не отвечает на вопрос, почему одно тело движется так, а другое иначе. В обыкновенной жизни под словом «тело» подразумевают тело человека или животного. Физики называют физическим телом или просто телом всякий предмет. К физическим телам можно отнести, например, каплю воды, дерево, самолет искусственный спутник Земли или саму Землю. Каждое тело в любой момент времени занимает определенное положение в пространстве относительно других тел. Если с течением времени положение тела не изменяется, то говорят, что тело находится в покое. Например, находится в покое книга, лежащая на столе, стол, стоящий в комнате, сама комната в доме, а также дом, неподвижные и машины на автостоянке, неработающие экраны настройки, самолеты в ангарах и так далее. Если с течением времени положение тела изменяется, то это значит, что тело совершает механическое движение. Механическим движением тела называют изменение его положения. Пространстве, относительно других тел с течением времени. Обратите внимание на слова «относительно других тел». Они означают, что для того, чтобы говорить о механическом движении, в пространстве должно быть по крайней мере два тела. То, за которым наблюдают, и то, относительно которого рассматривается положение первого тела. Вторым телом может быть любое тело. Например, сам наблюдатель. Если второго тела нет, говорить о движении одного единственного тела в пустом пространстве невозможно. Тело, относительно которого рассматривается движение других тел, называют телом отчета. Допустим, что автомобиль едет по шоссе. Рисунок 1. В этом случае... За тело отсчета может быть приняты дом или любое дерево. Телом отсчета может служить и другой движущийся автомобиль. Рассматривая движение относительно того или иного тела отсчета, мы мысленно помещаем себя на его место. И считаем себя вместе с этим телом отчета, покоящимися. Тогда как все остальные тела, так или иначе движутся относительно нас. Так, любой человек, бессознательно считая себя телом отчета, наблюдает за сложными движениями окружающих его тел. Система отчета Из курса математики известно, что положение любой точки в вашем трехмерном пространстве описывается тремя ее координатами x, y z. Рисунок 2 Если движение точки происходит по прямой то для описания ее положения достаточно одной координатной оси, например, OX, которую совмещают с этой прямой. Рисунок 3. Тогда положение точки в данный момент времени точка A1 определяется координатной x 1 то есть расстоянием от точки А1 до выбранного на этой оси начала координат. В другой момент времени точка может занимать другое положение. Точка А2, которая характеризуется координатой х 2 Таким образом, если положение точки с течением времени изменяется, то изменяется ее координата, упакующиеся же точки координата остается неизменной во времени. Часто оказывается, что для описания положения точки одной координатной осью не обойтись, тогда приходится вводить двухмерную или трехмерную систему координат и следить за изменениями во времени двух или, соответственно, трех координат.